Все чаще можно встретить в интернете народный способ прерывания беременности, который подразумевает под собой весьма необычный напиток на основе йода и молока. В этом видео мы ответим на вопрос о том, что будет, если выпить молоко с настойкой йода и чего ждать впоследствии. Несмотря на распространение подобных слухов, ничего общего с реальностью оно не имеет. На самом деле йод с молоком никак не влияет на беременность, однако такой коктейль может принести нешуточный вред организму. Такие рассказы основывались на опытах девушек, которые обнаруживали задержку менструального цикла и, посчитав себя беременными, выпивали молоко с йодом. Через короткий промежуток времени цикл налаживался, но связано это было лишь сложным диагностированием своего положения. Йод очень полезен для организма, но только это не касается внутреннего потребления его спиртового раствора. Относительно пользы тандема молока с йодом бытует множество мнений, а вот на вопрос, можно ли вызывать месячные таким способом, однозначных ответов нет. Если доверять отзывам в сети, можно сделать вывод, что наступление месячных после употребления молока и йода – счастливая случайность. Обратите внимание на то, что такие эксперименты грозят ожогу слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и внутренних органов под удар ставится и щитовидная железа, а вследствие нарушения гормонального баланса организма. Врачи настоятельно не рекомендуют ни при каких, даже самых экстренных ситуациях не обращаться к народным средствам, так как на кону ваше здоровье. Если вы уже решились на эксперименты, выбирайте рецепты, которые не принесут вам вреда. А лучше всего, прежде чем приступить к действиям, посетите специализированного врача, ведь необдуманные действия могут причинить вред и негативные последствия для любой из систем организма. Будьте внимательны к своему телу, и оно ответит вам взаимностью. Подписался на канал? Знатоком ты сразу стал!